Я пыталась понять незнакомых людей. Я усердно прощала, кто сделал мне больно. Я училась любить, я рожала детей. Я, наверное, устала. Достаточно, вольно. Жизнь обычный пасьянс. Если карта не в масть, даже лучше. Блаженным родиться почетно. Им неведома жалость, фантазии, страсть, крепкий сон и еда. И как Богу угодно. Может быть, повезет, и обещанный рай, согласись, может, зря он так Еву с Адамом. Я раскрою все карты, мой шулер, играй. Наслаждайся азартом и вечным обманом.